Здорово, это Шамшурин, и прежде чем ты посмотришь этот подход к девушке, пример знакомства, общения, пару слов о нем. То есть там ты увидишь нестандартные ситуации, когда девушка меня узнала, вернее не узнала, а когда она увидела, что меня снимают, и при этом не слилась. Когда девушка рассказала мне какие-то шутки про своего парня, то есть как реагировать и так далее. То есть в нем есть несколько нестандартных ситуаций. И эти ситуации иногда случаются, как бы, иногда выбивают из колеи тебя и мешают твоему общению с незнакомой и малознакомой девушкой. Я хочу тебя пригласить по этому поводу 20 ноября на мой онлайн-тренинг Intensive Old School, который вот стартует 20 числа. Но ты уже сейчас сможешь приобрести свое участие, оплатить его, забить себе место. Если перейдешь по ссылке под этим видео на этом онлайн-тренинге, который, кстати, будет последним. Я уже говорил об этом ранее, и поэтому это твой последний шанс э, как-то получить знания от меня, получить от меня практические упражнения, задания и стать ну, хотя бы на ступень выше в плане общения с женщинами, не только, еще и по жизни. Вот. Э, собственно говоря, хочу тебя туда пригласить, там будем разбирать все нестандартные ситуации, там будем решать раз и навсегда твой вопрос, о чем разговаривать с девушкой на свидании, по телефону, э, при знакомстве и так далее. И будет очень много-много-много чего другого, то, что в совокупности своей э, даст тебе офигительную картину, даст тебе совершенно другое ощущение рядом с женщиной. Итак, подписывайся, ссылка под видео, жду только тебя на своем онлайн-тренинге. Э, смотри подход, увидимся. Тихо, тихо. тих, тих, Тихо, тихо, тихо. Подожди, спорта. сейчас я не в курсе, что там про Наташку? <свист> я тебя ждала, говорю, нет, нет ну ты шла вот здесь. Я, я шел вот там, как бы, а тут ты. Сейчас погоди, притормози. Наташка Не бряки нет. А что ты испугался? Да я вижу, что у нее руки так ну, вот бы сложены. И тут мне кто-то вот так вот делает, вот так вот. И ты сразу поняла, что это я, да? Да я, я вообще-то туда сначала посмотрела. Сейчас, смотри, Наташечка, я так понимаю, да? Меня Вовочка, кстати, зовут. Сейчас, я на 2 секунды. Да, я за... верну, короче. Да, я это... пока отойду от шока? От шока а шок. На тебух, главное. Знаешь, направо. Подожди, иди сюда на 5 секунд. А что то какая прикольная. У впечатление, ты уже ко мне подходил ну, может быть в европейском. Может вот вот давно был. это был а, рисунок попугай. Может быть такое? Я еще... А, попугай может быть на майке, да? Да. Может четвертый. быть, не знаю. надо давно, наверное, был. Зимой. Может быть такое? Не, ну, ну, может, ну серьезно. Может быть такое, да. Ну Здесь есть такая футболка. Ну, Попугаем. и есть такая, со, со стразами да, еще, со короче. Стразами, да. да, да. ладно. А чем кончилось? Я была брюнеткой раньше. А, о, блядь, вот так как себя узнать? Брюнеткой. Я шла в рубашке, и ты говоришь, мне говорят, вообще рубашки не нравятся, ты не помнишь этого? Ты говоришь, мне не нравятся рубашки, а, типа они меня сырятся с лесорубом. Ну, это, скорее всего, только я мог такое сказать да? про лесорубу. Серьезно? А чё, чем кончилось, ты офигеть, у тебя пресс. Чем, чем кончилось? Да нет, у меня пресс. Чем кончилось? Кончилось тем, что я ушла. А что ты ушла? Потому что я замужем. Да до сих, до сих пор, что ли, наш. Я... Еще не успела разветься. Да Слушай, ну второй раз видимся. Давай это. Что? Все-таки да. попробуем. Что? Пересечься да чай попить. Замужем. Ну, может, тебе уже надоело. Надоело замужем быть? Да. Нет, ты ну, что, не надоело, конечно. Прям вот все нормально там, да? Блин, ну а что ж такое -то? Даже третий раз надо увидеть. Да, херство. Ну третий раз точно Да не, ну больно, правда, -то. то есть, смотри, там все прям нормуль, да? Я не, не подослан твоим мужем, там просто может, может ты там разводиться собралась или еще что-то. У нас детишки не получается. Но получится что-то. Мне кажется, у меня все хорошо. Ну как хорошо, то есть, как тебе сказать? Почему сразу на мужика-то валить? Ну с кем не получается. Раньше меня делала аборт. Не с ним. Такие подробности сразу мне рассказывают, да, блядь, просто постороннему человеку, блин. Ты представляешь. Ну, ты ждешь, конечно, как тебя зовут? Катя. Почти как меня. Очень ты меня не помнишь, что ли? Меня Волу зовут. Смотри, ну, блин, ну получится, если получится, ты его любишь ты мне? Нет, от меня, наверное, да. Я не... Нет, я верю в чувака, как бы не надо сразу гнать, что это дело в нем. Может, у вас какая-нибудь там временная несовместимость. Вот, поэтому надо оставаться, да? чего нет да я не знаю что тебе сказать. ты прикольная но я не хочу рушить семью понимаешь спасибо то есть как-то стремно было бы может у вас там еще все родится все получится Ну, не родилось. а тебе сколько лет 25 че уже пора детишек да родинки не я блестяшку короче хотел убрать не родину не ну слушай но не буду это как сказать портить ваши отношения я просто думаю что все получится надо же там, я в этом не очень понимаю, но надо как-то... Не было, да, таких проблем у тебя? Ну, пока не было, надеюсь, не будет. Да. Ладно, короче, это... <свят> ну давай, третий раз, мы обязательно должны увидеться с тобой. И что будет потом? <свят> и я буду без кольца. <свят> а при, Нет, тут наличие кольца, оно как бы не... Так сказать, ну не и что, что? <свят> самое главное, что... Да ладно, я пошутила, я тебе сейчас это все придумала на ходу. Кольца я эти ношу, это даже не там, видишь. Так ты не, не замужем, что ли? Нет. Ты че, офигела вообще? Ты, блядь, ты просто просто лечу про аборты, про детей. А я и думаю, что-то какая ебанутая если я вообще не рацутский. думала никогда в своей жизни. Слушай, тогда это. Давай мне телефон, короче. Я так люблю гнать, прогуливать. Я так серьезно слушаю, ты замуж. Нет, а ты похожи, короче, так это говоришь. Я просто раньше хотела в тетральное возглавить, но что-то меня не слышало. А я думаю, что-то, нет, я уже думаю, блин, как Да не помню, я не доношу, потому что пристают всякие разные, поэтому приходится. Одел просто два кольца на этот палец. И это работает. А они прям вот так а вот. вот да? такие а, не носят, ну, я бы. вообще не смотрю на эту она Оно больше похоже на это. На когда помолвка, что ли, как это называется. Да, Блин, да. вот ты, нет, короче. ты в дырочку вся такая Да ты вообще вручку. Не, все, давай, короче, увидимся, выходные. А, можно уже мне Конечно, можно. это я такой, не вали все на меня. На тебя что? Вали все на меня, ну что ты смотришь, это тупо, что ли? На русском написал? Да. На русском написал? Да. Ну что там написано? И тут еще есть. Твой девиз я тебе потом покажу. Потом покажу. Ну когда будем голые, голые. Как голы, заинтересовать голы, дурака, голы. да? Я вам расскажу об этом завтра. Нет, почему завтра? Я когда будем валяться голые, там, делать тебе приятные штуки, тогда я расскажу. А, то есть минуты это, вот, это да? Вот тебе солнце это, что это? светит, не пойму, да. ты, что ты, что ты психологишь там так, из Да, да, спасибо. Давай мне номер свой. А ты с кем-то же, да, шел? Да там, чувак, он ушел уже. Давай номер. А, некрасиво, да, наверное? Че некрасиво? Сейчас. 966? Опять придумаешь, что Нет, вспоминаю. <смех> а дальше угадаешь? <смех> я тебе тут -то тот раз говорила, но... а нет, я же не сказала. Это... Вдруг ты такой, хопс попал. Катенька, да? Да. Я тебе сказала, как меня зовут? Да. А Наташа мне сказала, котёк, да? Все, прозвонил. Я тебе с WhatsApp, да это я звоню. Извини, я поздравляю, как... прозвонил, говорю. А мне просто, что есть, извини. Извини. Короче, смотри, давай, я тебя, офигеть, ты прям в дырку вся. И такая у тебя классная попа вообще, мне нравится. Слушай, для меня вообще попа женщина очень важна сейчас. Блин, она суперская Смотри. Давай, ближе к выходным наберу и там, затусим. Че, машешь головой? Ну все, пойду. будешь в Москве в это время. Угу. Ты еще, кстати, пахнешь здорово вообще. Ну, стой. Стой, стой, стой, стой. Вообще круто, Сейчас с этой стороны. Понюхай все. Тих. Нет. Тихо-тихо-тихо. тихо Короче, ладно. Слушай, а... Ну ладно, потом это. О чем? О а том. Короче, смотри, давай, я тебе звоню, бред, у тебя пресс. Я тебе звоню, короче, в в пятницу и, может быть, в пятницу или в а субботу увидимся. Не мы не выложим. А Да мы никуда это не выложим. Даже если куда ты выложим, лицо закроем, не сын. Ну, ты серьезно? Да не будем никуда выкладывать, это мы для себя снимаем, прикалываемся просто. Блин, мне нравится твои кубы, никто тебя не снимает. Смотри, короче, Катенька. Ну, тебя... скажи, куда ты это выложил? Да, я тебе еще раз говорю, под мою ответственность, что как бы, ну, твоего лица не будет а нигде. А в тот раз вы тоже это снимали? Конечно, мы каждый раз снимаем. Да нет, я шучу, в тот раз я не помню был, когда. Короче, Катенька, смотри, я сейчас серьезно, независимо от того, что выложим или не выложим. Ты нормально? Да я тебе говорю, не выложу, смотри, независимо от всего этого, давай, увидимся. Я теперь не буду с тобой спеть? Не, будешь, Катя. Подожди, я сейчас, стой, серьезно, погоди, ну давай, правда. Это, это, зачем вы это а делаете? Да что? лицо не будем снимать. Он раз так же делал? А? Он раз Нет. Он в Тут раз с ним уже сидел? Нет. Смотри, мои честные глаза. Кать, смотри, я сейчас серьезно. То есть э, мы не. мы сейчас абстрагируемся от этого. И как это думаешь, Ты мне понравилась. Смотри... Ты меня развернул в камеру, чтобы на меня тих, посмотрела? Тих, Ты мне понравилась. Там все равно ничего не видно. Вот, вот так вот было бы Короче, давай. Нет, ты прям веселая, мне нравится. Давай вот. Поэтому ты сейчас вот это вот снимается, да? Хорошо, мы сейчас закрыли эту тему временно. Как это можно сделать? Я тебе позвоню в пятницу ты пятницу или в субботу вечером ну, нормально все как бы почему нет да, ты думаешь, ты? Я, тебе не позвоню, почему? я позвоню и предложу почему, почему нет где это можно посмотреть? и все ну, должно смотри не все должно быть как тебе сказать оно не все должно быть обычно в жизни забей на съемку короче я пойду вот, звоню тебе в пятницу и хотел бы тебя увидеть. Слышишь меня? Что? Зачем вы это делаете? Да ничего мы не делаем. все. У нас ну, у каждого своя работа. Скажи, у тебя скажи. вот этот ноготь похож на колорадского жука. Ну, это круто. Знаешь, такое колорад... вспоминание из детства, Слышишь? короче. Слышишь? Чего? Зачем вы это снимаете? Че не снимаем? Скажи мне, секрет. Ну, я тебе скажу в пятницу. В пятницу скажешь? Да. Да? Да, пойдем где-нибудь посидим, чай. Пойдем, а я скажу в этом пятницу. Я серьезно тебе расскажу, но мне самое главное, для меня сейчас, чем приятно, что ты адекватно реагируешь. То есть ты прям это... Ну, как адекватно стоишь, нормально реагируешь. У меня просто шок, может быть, нет? Почему? Шок это еще щеки, прищеки. Не, мы все равно прощаемся. Подожди. Такая рука. Не, мы прощаемся, за пятницу. Тихо. Давай щеки. Он, мне кажется, устал уже. Да, нет, щеки, щеки, щеки. Дай другие щеки. Щеки как у пиздюка такого прикольного, знаешь, который такой этот маленький этот. Ну в детском саду. Сейчас могу Офигеть. короче ладно, Катя. Блин, ну вообще ты клевая. Ты просто, ты просто, ты просто то, что мне надо. Смотри. То. Как с нормальным человеком. Да. Мне нравится, что ты такая, как бы сама там за ручку держишь. Ну. Жаль, что ты, конечно, так получилось с камерой, но я надеюсь, тебе хватит, а мая, ты все-таки вызвонишься. Договорились? Ну, как она ляжет. И как она ляжет, как я тебе позвоню, так она и ляжет. Сейчас мы прощаемся с тобой ментально, ректальным. Как аватары, знаешь, на такой с Я пример. не смотрел прикинь. Нет? Нет? очень зря. Очень круто смотреть на экране на большом, когда в и это очень масштабно. все. Ну может, не знаю, но что-то мне не до аватаров было. Все, давай. Опять. Все, камеру посмотрел, ручкой помахал. Ну почему если вот ручки смотри, вот они где. Молодец. Ну мне теперь уже не прикольно с тобой разговаривать. Хорош. Ну правда. Блин, уж я этого не видела. Ну я согласен, но мы забудем об этом до пятницы. Говорились. Все, пока. Слушай, сначала я, короче, уши развесил, а про какой-то аборт начала рассказывать, блин. Да, я я это... думаю, правда, я ты слышал, слышал же, да? Слушай, но несмотря на то, что спалила камеру, такая хорошая реакция, я думаю, что там вполне можно его узванивать. Такая она интересная, веселая.